Понял? Понял? Он понял? 고맙습니다. 음... 음... Владимир, что бывает, для того, чтобы нечто из страны не напрягалось, не напрягалось. Это самая большая и самая основная проблема. Нет, неудобно немножко. Камера лежать. Yeah, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот оно сейчас за вот это зайдет и все станет красным таким пят пятном. Сверху? Ну да, эти -то тоже неплохие. О, тут видок? Да, время 18 часов. Как красота вообще. Древность такая, да? Mm -hmm. О, ящики бегают. Здесь вот в реставрации Давай, Босни, макринь и тесто. Нет, спасибо. Не, это что? Нет. Нет. Давай, принутый, давай принутый. Это принутый. Открывашки? Нет, нет, это Это хэпмур. это... Нет? Сто бад. Систес, Это один, два, три, три, пять, систес. Сто бад. Хочу. Давай. Да. дурочка Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Пысты. Здесь можно посмотреть. Они в школе учатся? Да. Вот да. А после школы на работу. Да. Молодец. Мне Вот так красивая. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? What is your name? Merum. Merum? Ч ⁇ молодец? Оли! Али! Али! Али! Али!